Привет, очередной обзор от Latitude. я Алексей Приехали на объект, но здесь работает буквально на соседнем участке бетономиксер Молотит так, что только из машины приходится озвучивать Классный объект, большое удовольствие рассказывать про такие Дома про такую отделку экстерьера. Здесь сделан забор, применен фиброцементный сайдинг кедрал вод с фактурой дерева. Этим же сайдингом отделан торец навеса. Выглядит как гараж, но на самом деле это навес. Обратите внимание, как хорошо цвет этого сайдинга подходит цвету ворот Хорман идеальное совпадение цвета ворот и цвета доски под цвета C18 это ночной океан можете посмотреть у нас на сайте всего же у сайдинга Кедрал 31 цвет, есть из чего выбрать есть из чего подобрать ворота Хорман производится исключительно в Германии гаражные ворота сайдинг производится в Бельгии так что это географические соседи по производителю, поэтому наверное они так хорошо и подходят друг другу вообще дом очень европейского дизайна не очень характерно для российского вот посмотрите вокруг домики желтые коричневые а тут светлые серые светло-голубые тона применены также очень хорошо подходит не только гаражным воротам но и к мягкой кровле. на следующий объект